Питер пишешь, моя лампочка любви, сорок в ответе с нагаром в полусвете, в полутьме. Грелись от нее вдвоем Седовласый и хромой Снег с дождем брели на пару И архангельской трубой Грохотал весенний гром Седовласый и хромой Снег с дождем брели на пару И архангельской трубой весенний гром А когда-то полз трамвай К Александровскому парку Слышен был вороний лай Тихий день сгорал до тла Тонкой ниточкой не вал, Чуть мерцала через арку И в душе моей любовь Тусклой лампочкой жила тонкой ниточкой нева чуть мерцала через арку в душе моей любовь Тусклой лампочкой жила моя лампочка любви свет вечерний негасимый белой ночью зимним днем где-нибудь, когда-нибудь Что такое сорок ватт Да с нагаром, да в полсилы Но уже который год Мне подсвечивает путь К ржавой сумрачной клети К странной жизненной знанку На зашарканном пути Боже! Душу не травить, И не вспомнить, не понять В тех годах, в тех коммуналках, Как я смог не растерять Эти сорок ват любви, И не вспомнить, не понять В тех годах, в тех коммуналках, Как я смог не растерять. Эти сорок ватт любви.